Друзья, всем привет! Досмотрите данное видео до конца. И я расскажу, как за один год вы сможете заработать на квартиру в Москве. Может быть, уйдет у вас меньше на это время, может быть, чуть больше. Но инвестируя всего лишь 300 рублей, вы сможете заработать не только деньги, да, но и получить ценные призы и подарки. Компания называется Просто Гейм, и это ее новый проект, который называется «Живая очередь». Она действительно живая. То, что вы видите сейчас на экране, это продвижение людей. То есть, каждую секунду какой-то человек достигает какого-то определенного уровня. Вот Кто-то достиг четвертого, второго Второго. Почему так происходит? Потому что здесь реально все люди выстраиваются в одну очередь, то есть как бы как такая колбаса вниз, и все новые партнеры, неважно от кого они пришли, они регистрируются вниз. И также списываются специальные кристаллы, так называемые, как, которые образуют технические юниты и проталкивают эту очередь вверх. То есть если вы даже вот сегодня заходите, регистрируетесь в этом проекте, вы сразу же увидите движение, в этой живой очереди я вам сейчас покажу на реальном примере на своем экране, да, как это работает. Ну, здесь вы видите, что люди постоянно продвигаются. За секунду бывает 2-3 человека получает какой-то определенный уровень да, и, соответственно, за счет этого также зарабатывают деньги. То есть вы можете, даже не приглашая никого в данный проект, начать зарабатывать деньги через интернет. Все, что от вас потребуется, это минимальная инвестиция 300 рублей в месяц. Я думаю, у каждого такая инвестиция найдется. Ну, а те, кто хочет, как говорится, зайти по-крупному, может купить пакет за 3000. То есть у вас будет 10 юнитов, которые также будут двигаться по этой Очереди. Как вы видите, все работает очень быстро. Если вам нужна будет эта инструкция, как здесь зарегистрироваться, посмотреть подробный маркетинг, то под этим видео вы найдете специальную форму подписки, внесите туда свои данные и получите от меня полноценную инструкцию, как зарегистрироваться, как оплатить, как начать участвовать в этой партнерской программе. Система действительно очень интересная. Как вы видите, просто э, все летит, как говорится. И давайте покажу вам кабинет. Сначала мы с вами поговорим немножко о бонусах, да, которые вы получаете. Бонусы – это то, что вы зарабатываете дополнительно к тем деньгам, да, которые вы получаете на определенных уровнях бонусы начинают выдаваться с 8 уровня я сейчас нахожусь пока что на 9 уровне у меня, к сожалению, пока он здесь не открылся, как только я с 9 на 10 перейду, у меня, соответственно, откроется бонус за прохождение 9 уровня что мы здесь получаем? Ну, В принципе, с 8 по 11 уровень мы получаем только дополнительных юнитов, которые также нам зарабатывают деньги. А вот начиная с 12 уровня мы уже получаем Яндекс.Станцию, на 13 идет AirPods, на 14 уровне Apple Watch, потом идет iPad на 15, на 16 iPhone 12, на 17 уровне MacBook Pro и путешествие на двоих на семнадцатом уровне. Далее идет на 18 уровень, когда вы доходите, вы получаете автомобиль, автомобиль Hyundai Solaris, потом идет сертификат на строительство загородного дома, потом идет бонус квартира в Питере и далее последний самый уровень, когда вы до него доходите, вы получаете еще квартиру в Москве. То есть инвестируя всего лишь 300 рублей каждый месяц, даже если вы получите вот эти вот все бонусы там за два года, да, то есть сами посчитаете, то есть у вас на это идет 5-6 тысяч рублей. То есть это ну, полноценные инвестиции, которые рано или поздно принесут вам очень хорошие призы, подарки, и еще вы заработаете при этом деньги. Если перейдем мы с вами к маркетингу, давайте зайдем. Как он выглядит? Да? Ну, здесь я немножечко сейчас пролистаю да то есть вам может быть непонятно вот эти вот кристаллы да, кристаллы это по сути как топливо то есть когда вы покупаете один юнит он имеет в запасе 300 кристаллов они рассчитываются примерно на один месяц то есть эти кристаллы у вас постепенно списываются образуют технические юниты снизу очереди то есть почему эта очередь так быстро двигается по сути Потому что все люди, которые здесь зарегистрированы, у всех начинают списываться вот эти вот кристаллы внизу образуются технические юниты, которые эту очередь толкают. Ну и также еще новые партнеры регистрируются. Так вот, дойдя до шестого уровня, вы получаете свою первую выплату 300 рублей. На седьмом уровне 600 рублей. На восьмом уровне 1800 рублей. На девятом 3000 рублей. На десятом уже 6000 рублей. На одиннадцатом уровне вы получаете 18000 рублей. На двенадцатом 44000 рублей. На тринадцатом там уже 88, на 14 176, на 15 352 тысячи, на 16 уровне 704 тысячи рублей, на 17 уровне 1 миллион 408 тысяч рублей, на 18 2 миллиона восемьсот шестнадцать тысяч рублей на девятнадцатом уровне пять миллионов шестьсот тридцать два тысяч шестьсот тридцать две тысячи рублей на двадцатом одиннадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи рублей И на двадцать первом уровне соответственно двадцать две тысячи пятьсот двадцать восемь рублей Помимо этих денег, то есть вы можете это пройти одним аккаунтом, который стоит всего лишь 300 рублей, вы еще и получаете те призы, о которых я сейчас рассказывал. То есть переходя по этим уровням, вы дополнительно к этим деньгам получаете машину, квартиру, ноутбуки, ну и так далее. Да? То есть у вас как минимум, пройдя всю эту систему, будет квартира в Москве, квартира в Питере, загородный дом, машина, ну и куча техники apple ну и соответственно еще съездите в какое-то путешествие но этих денег я думаю вам хватит не только на какие-то ваши мечты соответственно практически на все вам должно хватить плюсом здесь есть партнерская программа то есть если вы кого-то будете приглашать хотя здесь это делать не обязательно но конечно каждый как говорится сам решает что ему делать приглашать или не приглашать я лично рассказываю всем такой возможности. И, соответственно, вам также идет еще здесь трехуровневая партнерская программа. То есть, если вы рассказываете кому-то, то от ваших партнеров, то есть от их юнитов, вы получаете с шестого уровня 70 рублей. Я пока что первый уровень партнерской программы буду рассматривать, потому что здесь есть еще партнеры ваших партнеров, партнеры партнеров ваших партнеров, так скажем. Трехуровневая партнерская система. Потом на седьмом уровне 210 рублей с вашего партнера. На восьмом восемьсот сорок, на девятом 1260, двести на десятом тысяча девятьсот, на одиннадцатом три шестьсот на двенадцатом шесть, семьсот девяносто, на тринадцатом уровне пятнадцать тысяч четыреста рублей, на четырнадцатом уже уровне тридцать тысяч восемьсот рублей, на пятнадцатом уровне вы получаете шестьдесят одну тысячу шестьсот рублей, потом сто двадцать три тысячи, двести сорок шесть, четыреста, девяносто на девятнадцатом уровне, вы практически по партнерской программе от того, что человек. Сам дошел ваш личный партнер, которого вы пригласили, дошел до 19 уровня. Мало того, что он получил квартиру, заработал деньги. Так вы еще по партнерке получаете 985 тысяч рублей с одного его юнита. А если у него их будет 10, соответственно, это будет уже 9 миллионов. То есть по партнерке здесь можно тоже неплохо зарабатывать. И смотрите, на двадцатом уровне вы уже по партнерской программе получаете 1 миллион девятьсот семьдесят одну тысячу рублей. А на двадцать первом уровне дополнительно еще три. Миллиона девятьсот сорок две тысячи рублей. То есть, если у вас будет хотя бы 10 партнеров, которые дойдут до этого уровня, до 21 то вы получите больше 39 миллионов рублей только на 21 первом уровне. В общем, очень крутая партнерка. Всем рекомендую. Я, кстати, вот на арене сейчас, если зайти, вы можете увидеть. Вот я на первом месте. У меня 418 баллов. И на, на первом месте я уже держусь практически три недели. У меня очень много партнеров. Давайте зайдем в мой кошелек. Пока здесь я немного еще заработал. То есть э, проект только-только запустился. Все идет очень быстро, развивается. Поэтому принимайте решение быстро. 300 рублей сейчас вообще абсолютно ничего не значит, ни для кого. Да. Ну, я лично купил здесь 17 юнитов, то есть я заплатил где-то в районе 4000 тысяч рублей. Да. И каждый месяц я, соответственно, на 4 рублей буду продлять. И эти деньги, опять же, да, будут помогать тем людям, которые только зарегистрировались, продвигаться выше. И здесь работает вся команда. Обязательно посмотрите презентацию, там вы все поймете. Вот Если посмотреть историю операций. Давайте посмотрим. То здесь вы видите. Вот по партнерам, да, мои партнеры переходят вот на седьмой кто-то уровень, перешел и 210 рублей, получил на шестой 20 рублей. Причем это партнер второго уровня, вот на седьмой опять 30 рублей я получил. Не так много, конечно, но тем не менее пока только-только все началось. Вот на восьмой уровень у меня партнер ушел, 840 рублей я получил, 60 рублей, ну и так далее. Да? То есть Здесь вы видите также списание кристаллов, это вот как топливо такое, которое вас двигает. Как только кристаллы кончаются, соответственно, юнит у вас останавливается и дальше не двигается. Поэтому постоянно, ну не постоянно, а раз в месяц вам надо пополнять количество кристаллов. Это ну, как инвестиция, так скажем. То есть вы каждый месяц э, кладете, например, пополняете счет на 3000 рублей, и через год у вас получается квартира за счет того, что здесь работает именно живая очередь. Здесь также вы видите начисления, то есть можно все это посмотреть. Ну и покажу, сколько я юнитов, соответственно, когда покупал. Вот я покупал сначала на 3000 рублей, получил 3000 кристаллов. И потом на 900 рублей еще дополнительно я покупал юнитов. То есть я на 4000 рублей, так скажем, купил. И все, вот пошли начисления. В общем, друзья, если вам это интересно, под этим видео будет находиться специальная инструкция. Забирайте ее, там все рассказано подробно, как все это работает, регистрируйтесь не пожалеете да? то есть ну 300 рублей сейчас можно просто куда-то даже кофе особо не попьешь потому что пирожное стоит это 150 200 рублей да и плюс еще кофе 150 а здесь вы просто инвестируете каждый месяц 300 рублей э, в данный проект и э, двигаетесь то есть вас двигает вся компания и вы соответственно постепенно и зарабатываете деньги и получаете то, о чем, возможно, вы только могли в своей жизни мечтать. На этом все. С вами на связи был Евгений Ванин. Под этим видео специальная форма подписки. Заполняйте ее и получайте инструкцию на свой e-mail. Желательно заполнять форму именно на Gmail, потому что на Mail.ru иногда могут письма не доходить. Вот поэтому получайте инструкцию. Всем счастливо и пока-пока.